Здравствуйте, ребят! Привет вам из солнечной Молдавии! У нас новый объект, красивый объект. Я хотел поговорить о оконных ручках, но мы поговорим о китайских дверях. Поехали! Смотрите, э, зачастую как бы мы и все многие другие ребята, короче, блогеры, Говорят о дорогих дверях, сколько они стоят, как их монтировать и тому-тому-тому тому, тому, тому, тому подобный. Но я постараюсь объяснить, почему мы поставили китайскую дверь на этот красивый, шикарный дом. Строя дом за несколько десятков или не знаю, сотен тысяч евро, да, мы ставим дорогие окна, мы делаем дорогой фасад, дорогие двери. Но все мы ставим ну, до более ужаса богато красиво и надежно я хочу дать совет этот совет пригодится и монтажникам и особенно заказчикам вы выбираете дорогую дверь красивую дверь вставляете ее в сам в сам дом да это хорошо но это нужно делать почти в самом самом конце да но дверь вход в дом его же как-то как-то нужно закрыть И чтобы закрыть вот этот вход в дом, потому что тут еще внутри должны залить стяжку, ну видите уровень пола, еще. должны залить стяжку, стяжку, должны отштукатурить, электрика, сантехника, вся инженерия должна э, провестись. Но входной двери в дом э, должно быть. И какой выход? Выход такой. По вам наши китайские друзья опять нам помогают, кроме коронавируса, помогают все зрями Покупаете дешевую дверь за 100 долларов, там, 150 долларов, сами выбираете какую. Берете самую дешевую китайскую дверь, вставляете ее, и у вас уже есть э, дверь в сам, в сам дом. После чего вы обштукатуриваете, заливаете стяжку, начинаете делать первые этапы фасада. Вот только после этого вытаскиваете вот эту дверь, хорошую, и меняете на... Отличную дверь, не на такую хорошую, но на отличную дверь. То же самое произойдет на этом заказе и у этого дома. Мы когда уже под фасад, когда будет почти готов, мы вытащим эту китайскую дверь, поставим хорошую крутую дверь от компании Horman и дом будет выглядеть шикарно. Так что, ребята, не бракуйте китайские двери, да, используйте их строго по назначению, для чего нужно. И всего хорошего. Не, не забывайте подписываться к нам на канал, будет очень много интересного. Так что до скорой встречи. Пока-пока.